Здравствуйте! Сегодня мы снова представляем лунные вешки или лунный гороскоп. Кому как удобно. С 23 октября по 1 ноября от Киры Соболь. Что нас ждет в ближайшие дни? Что стоит делать сразу? На что обратить внимание? Неделя достаточно сложная. Много неадекватных событий сами события будут непредсказуемы. Планирование пока работает на 30-40%. Дела могут сдвигаться, сроки меняться. Поэтому планы пишите, но действуйте по ситуации. Сохраните нервы и сделайте то, что можно сделать. Также многие люди попадают под волну стрессовых ситуаций. Напряжение во всем мире, вспышки агрессии у людей, нападения и погром. Даже если события далеко от вас, но общее напряжение сказывается и на вас. Помните, что люди могут быть также в неадекватных энергиях, пытаться настоять на своем, хотя они правы. Сохраняйте спокойствие и не реагируйте остро. Скоро этот период пройдет. Не поддерживайте разговоры о негативе. Чем хороша эта неделя и следующая? Можно войти в новый обучающий курс «Процесс». Укорените свои знания. Больше времени уделяйте себе. Чистоте своей души и чистоте дома, чистоте отношений. Вы можете себя плохо чувствовать. Просто сильное чувствительность. Ощущение, что на вас все и все давит. Осенний период ослабляет иммунитет. Одевайтесь теплее, согласно погоде. Пейте травяные отвары. Чтобы укрепить себя, совершайте прогулки, если есть такая возможность. Это неделя, неделя слова. Переговоры будут идти со скрипом. В субботу и воскресенье хорошо быть в семейном кругу. Поговорите со своими друзьями. Этот период благоприятен для общения. И Этот период общения с родом. Вы можете сходить в храм, помолиться о живых и усопших. Также можно провести легкую практику общения с землей, которая дает покой усопшим и силу живым. 25 октября день обнуления. Будут осложнений. В этот день будет много претензий, путаниц. Если вы остро реагируете, то рассеиваете свой ресурс. Негативная реакция на происходящее приведет к неприятным событиям через два месяца. Поэтому сохраняйте спокойствие. Это состояние также повлияет на события через два месяца. Знал бы, где упал, соломку подстелил. Подстелите соломку сегодня, чтобы не плакать через два месяца. В субботу, 31 октября, не ешьте мясо, птицу. Хорошо провести день в молитве, аскетизме и незлоби. Важный день, влияющий на вашу карму и карму рода. Карта влияния на эти дни – карта сердца. Послание на неделю. Будьте сердечны, внимательны заботы. Время хранить то, что создали в роду и семье, и время усилит добро, мир и любовь в роду. В сфере здоровья. 27 октября будет день сердца. Сердце очень важный орган, поберегите его. Всю эту неделю не реагируйте остро на все происходящее. Поддержите сердце чтением молитв на укрепление любви. А также включите в рацион чаи с кусочками яблок, красные чаи, каркаде, ягоды красного цвета, рябину, калину, клюкву. Можно попить ромашку. В сфере любви. Период благоприятен для смирения, миролюбия и добротолюбия. Позвоните маме, папе, всем своим старшим сродникам. Скажите им слова любви и признательности. И тем более, что в воскресенье... Благоприятный день для рода и обнуление негатива. Также в этот день хорошо примириться с теми, кто давно в ссоре. Попросить прощения, простить самому своих обидчиков. Сфера денег. Нежелательно брать кредит. Будьте осторожны с предложением взять кредиты, займы. Луна приближается к своему пику, вершине. Сейчас время заканчивать лунную тропу и можно ставить щиты на сбережение денег от воровства, ненужных трат от долгов и кредитов. Луна входит в период активного влияния на деньги, период колеса. Когда Луна может с легкостью укрепить лунную денежную тропу. А затем, если вы сами не позаботите о сохранности своих денег, Пойдут а проблемы с деньгами. В 11-й лунный день на входную дверь можно поставить печать купины. Этот символ изображен на первой книге Киры Собы. Символ оградит дом от разорения и ненужных трат. Символ от разорения следует ставить только в этот день. На этой неделе почитайте псалмы, влияющие на все три сферы. что приводит к гармонии в жизнь. 26, 50, 3, 14, 99. Напомню, что в школе студии Киры Соболь проходят мастер-классы обучения. Вы можете сами стать магом и волшебником и не зависеть от людей, ситуаций и разных катаклизмов. Более подробно можно ознакомиться на сайте kirasobol.ru, а также посетив онлайн-вебинары или посмотреть их в записи. На этом я с вами прощаюсь. Хорошей недели и до новых встреч на следующей неделе.